Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня я вам покажу, как можно получить доступ к секретной миссии в игре StarCraft 2: Wings of Liberty под названием Сердце Тьмы. Эта миссия выполняется уже ближе к концу игры, но однако к ней доступ можно получить гораздо раньше. Это по ходу игры, по ходу прохождения вы попадаете на планету Волгала. Проходите эту миссию и следующее на очереди задание на планете Кархал под названием Звезда Экрана. На данной миссии вы должны, соответственно, разобраться с Доминионом сначала. С помощью Одина можете поуничтожать вражеские войска. Ну, в общем-то, спешить вам не обязательно. Тут нужно будет просто кое-что разбить, кое-какое здание уничтожить. После того, как прошло время по активации войска Доминиона, вы попадаете на базу свою. Отчиниваете Одина, если он у вас еще остался жив, укрепляете базу и двигаетесь вверх-вправо. Там есть небольшая база, которая практически пустая, ее будет очень легко освободить, легко уничтожить вражеские турели, которые там установлены. И вот здесь очень интересный момент. После того, как вы уже укрепились, после того, как уже ничего не угрожает вам, вы можете заняться как раз таки активацией секретного задания. Вам нужно получить секретные данные Доминиона в их лаборатории. Лаборатория же это находится в нижнем правом углу. Вот сейчас вы видите на экране, нужно пройти дальше немножко минеральной линии. Есть небольшая дорога, которая ведет... В довольно неочевидное место, которое вы, наверное, если сами будете играть, без каких-либо подсказок, навряд ли найдете. Проходите через мост, попадаете на небольшую улочку и здесь замечаете лабораторию. Это здание уничтожимое, поэтому подводите к нему кого-либо, в том числе можете, как я, подвести Одина, который сделает парочку залпов в эту лабораторию и она будет полностью уничтожена. Из нее выпадают данные, которые может подобрать, опять же, любой юнит. Как только вы подбираете эти юниты, то вам пишет, что вы нашли секрет, и у вас активирована дополнительная миссия к секретному заданию. Далее, в общем-то, выполняете до конца это задание, и можете продолжать прохождение. В конечном счете, когда вы будете приближаться к зданию на Чаре, у вас будет возможность пройти как раз-таки это секретное задание. Замечу, как только вы попадете на планету Чар, то возможность пройти секретное задание именно в панели Гипериона больше, конечно же, у вас не будет, потому что, как указано при выставке на Чар, вы уже не сможете попасть на любое другое задание, кроме Чара. То есть вы уже там, грубо говоря, заблокированы на этой планете. Как поступить, если, например, вы уже прошли дальше, и звезда экрана прошли, но при этом вы так и не нашли секрет? Что сделать можно? А можно перейти в панель управления, или, так сказать, в панель э, сохранений, в панель заданий, которые у вас есть на гиперионе. Сейчас вы можете увидеть, где именно она находится. Там у вас перечислены все задания, которые вы прошли, которые вы можете пройти, в том числе альтернативные задания, когда есть выбор у нас. И здесь у нас числится, соответственно, звезда экрана. Вы просто берете, выбираете звезда экрана, выбираете миссию и в том же порядке, который я перечислил, проходите до правой нижней базы Доминиона, до правой нижней лаборатории. Уничтожаете ее, получаете секретные данные, проходите до конца, мне кажется, по-любому должны пройти до конца это задание, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, у вас открывается секретная миссия. Зависит ли от того, на какой вы сложности играете? Я думаю, что не зависит. Если вы будете играть хоть на легком, хоть на эксперте, у вас все равно так или иначе будет открыто это секретное задание. Как мне кажется. Потому что я играл на эксперте, я, может быть, конечно, не совсем точно вам данные даю, но, по-моему, так оно и есть. Причем вы можете потом все равно на эксперте сыграть это задание секретное, если вам охота. В общем-то, я вот такой вот секрет вам рассказал. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Надеюсь, вы поняли, как получить доступ к секретному заданию. Вы его пройдете и получите интересные для себя сюжетные повороты про гибридов. Там будет рассказываться про гибридов. Конечно, небольшой спойлер, но, однако, я думаю, вы должны заранее знать, что там ожидать. С вами был Веном. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!